Где она? Где она? она? она. она. она. Она со мной. И ты не представляешь, каким ты на то время все это время думаешь, что это все в порядке, чтобы быть со мной. Не заботясь ни о чем. Теперь она моя. И она со мной в реальности. Вы все равно ничего не можете сделать. Верни меня к реальности. Как видеть, насколько ты решительный. Если вы хотите выбраться из своей собственной головы, это прекрасно. Но лучше потом не жалуйтесь об этом. Ты знаешь, я люблю истории. Я лично считаю себя настоящим знатоком. Но, к сожалению, эти люди забрали меня из моего мира. И даже не дали меня одной книги для чтения. Мне все равно. Разве ты не хочешь точно мой великолепный грустный монолог? Забери меня обратно. Не будь терпеливым, маленький синий мальчик. Время, которое провели вместе, было таким веселым. Тогда больше не называй меня так. Хорошо, хорошо. Ты победил меня, поэтому я тоже выполни свою часть сделки. Просто не жалейте об этом. Она прямо здесь. На ощущение, разве она не прекрасна? Ну-ка смотри на неё. Это последствия ваших действий. Теперь она моя. Она только моя. И это всё твоя вина.